Привет друзья! Собираемся на весеннюю охоту, едем шестером, прошу прощения ветер, не могу поймать с какой стороны, едем в общем шестером на ГТС, буду снимать по мере сил, в общем задачи такие у нас, строительство избушки новой, в первую очередь и во вторую уже по вечерам будем выходить на вальшнепа может на утку увидим в общем как как как дело пойдет желаю всем приятного просмотра поздравляю всех с открытием весенней охоты все здорово погода отличная приключение начинается вперед Ларс, может вот это упасть, сынёк? Поехали, поехали, потихонечку. потихонечку. Вот так, ребята. прибыль о бля. здравствуй родимая избушка сань там под нарами есть дрова в общем сегодня успели только добраться строительством будем заниматься завтра будем завтра. Сегодня только добрались. Knight Knight Knight Knight Knight Christian. Спальнички висят. Все как надо. Что такого шить? Из Служила ты нам избушка долгое время верой и правдой. Но пришло время строить другую. Побольше. Ладно, сейчас будем шичка костер Покушать надо, ничего с утра практически не ешь. Трудно. Но мы это сделаем. Кто без спальников надо ложиться наверх. Там без спальников, только чегарится. Спальники это ты не замерзнешь и нанизу. Нихуя. Спальники, когда ты начинаешь подмерзать.. Подшевелил печку, сверху начинают тараканы разбегаться от жары, блядь. Особенно вот эти вот, блядь. Блядь, дышать нечем, вы заебали. А внизу, что только да. такое. Я бы, в принципе, вот кто можно проголосовать, кто за Мишу положить день вот день, блядь. Пошел ты. Вне избушки, блядь. Ну что, Миша? Давно не были такой большая компания. Такой не были, четвером только были сам большой. Пятером. Нет, первый год-то ездили. Пятером, были. Шурин был. Миша был. Шурина не было. Шурин был. Он, блядь, на улице спал. На улице, еще говорит, самый эти. Волки вот еще. Соколе. Он тут спал вот тут вот, спал. А он это не тогда с Шуриным-то ездили, когда, блядь. Соколи ночевали. Когда в Калиновского были, потом в Сокол ездили. Я не помню, что у меня а, нет, он первый раз нынче был В том году чуть -чуть... Так, друзья Выдвигаемся На вальшнопинную тягу Идем вчетвером Двоих оставили Одного готовить покушать Второго пилить дрова Прошу упрощения за немного несвязанную речь, мы немного выпили томатного соку, да, <свят> очень томатного и очень соку. Время поджимает, поэтому торопимся. Включусь на тяге. постоять вечерком на вольшневинной тяге ждем большного красота чуть здорово когда сюда будет привет спалось хорошо саня вчера все грозился натопить сильно чтобы все мы отсюда убежали но он этого не сделал сейчас выдвигаемся покушаем и выдвигаемся строить избушку дамиш я я скажи скажите людям тогда Одна, дев... одна... одна девушка просила, чтобы ты ей привет передал Привет, для... девушка <сёк> На... для... для Наташи говорит, что привет передал Привет, Наташа <сёк> к... К... <сёк> Которая обещала, может быть, не наша Наташа <сёк> Сейчас плотный завтрак и избушка <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк> <сёк)> Избушка, отработка да, да, Миша, тебе это точно нужно. Саня, Саня вчера напился, как собака. Бля. Еще и по болоту да, да, да. Почти по датски научился говорить. Да. С, с Ларсом, ну, Ларсом посидел вечерок. Почти, почему почти? Они вчера на иностранном разговаривали. Ну и вчера. Да. Ладно, выключаюсь. Что будет интересно, сниму. Я на датском. А, да, вчера... Камера по вечерам стрельнул еще, темно было, камера плохо фиксирует в темноте, поэтому не стал включаться. Сегодня, может, еще попадется, так будем супчик делать. Ладно, давайте. Так, мои дорогие друзья, предоставляем вашему вниманию строительство нашей избушки. 7 на 3 будет она, теплое помещение будет. Наверное, метров пять. Значит, завезли мы все по зиме. Сделали такой вот свайный фундамент. Труба на 12. На нее подкладка. Под ре... Подкладка под рельсу. Используем. И внизу такая же подкладка приварена. Закопана на полтора метра. Эксперты-строители, скажите, пожалуйста, будет вымерзать или нет? Что, да. Оклад из бревен сделаем. Бревна пропитаем отработкой. В дальнейшем положим холодный пол. На него сверху будут ставиться панели. Стены будут из панелей. Сейчас покажу какие. Панели десятка. Холодильные панели. Вот такого вот плана. Пол из, нижний пол холодный будет из доски 2,8 да, доска-то? Нет, это 3,5 А нижняя какая будет? Тонкая? Нижняя тонкая будет Или 2,7, или 1,6 Значит, нижняя будет 2,6 доска На холодном полу Потом будет утеплитель минвата И потом уже Верхний теплый пол Доска 3. 3, 6. Только вот досок у нас все, все. доски. Железо на крышу. На крышу железо, да. Не стали не баннеры, не рубероиды использовать. Купили железо. Потратится один раз. И забыть. Так, что еще? В дальнейшем избушку будем обшивать. Имитации бруса изнутри и снаружи. Имитация бруса. Рейка тут у нас, имитация бруса. Э, почему выбрали такой вариант? Многие нам скажут, что не можете срубить или что могли бы, конечно. Просто зимой дорога проходила в 200 метрах. И материалы достались абсолютно бесплатно. Поэтому так вот все и решили. Панель очень теплая, тепло будет держать хорошо избушка. Как-то так. Сейчас начнем строительство. Буду иногда включаться, что-то показывать. Не грустите, в общем, смотрите. Так, ребят, строительство идет полным ходом. Делаем, что у нас получается фундамент. Под избушку все впилились по уровню. Промазываем все отработкой. Все углы и все бревна нижние, чтобы не ни муравей, ни, ни муравей не лезли. Нет, ну никакие паразиты, в общем, не долбили. Дела мне на один год, на всю жизнь, поэтому так, щепетильно. так вот, сейчас будем настилать пол. Первый ряд. Черновой пол. обработана, потому как в болоте все равно влажность, поэтому обрабатываю вам немного. стол. Что? Ты окно ну, открыл, положил его на стол что ли? Да нет. А вот так вот ты его открыл, как капот, сюда какую-нибудь подпорку, блять поставил, оно открыто у тебя, блять. А, а так ты его открыл, хули до конца у вот, тебя вверху? Подпорку смотрю, поставил, а тут стол. Нет. А откидывается она же вот так. Я понял, она... чтобы она вот так откидывалась. Она вот так. Она не до конца же оно она же, же у Нет. тебя, Нет? оно же у тебя вот, смотри, оно у тебя вот такое, вот такое, правильно? Ты просто его вот так вот разверни. Ну что, ребят, наступил второй день нашей телестройки. Сейчас покажу, что сделали вчера. Вчера не снимал, времени не было. И дождь вечером пошел такой, приличный, промокли, здорово. Сегодня выяснило, но очень сильный ветер. Ладно, сейчас закрою микрофон и похожу, поснимаю, что у нас получилось. Вот такая изба. Значит, мужики, размеры строения 3,30 на 5 метров. Такое вот бунгало. Сегодня в планах, значит, сделать крышу. В идеале, конечно, подшить потолок и положить чистовой пол. Это в планах. Надо планировать как бы... С крышей, наверное, долго, по очень провозимся. Потому что все на весу. Неудобно. Вчера в пятером, если, конечно, получится сделать избушку за два дня, это будет вообще идеально. Дверь еще надо делать, да. В пятером вчера работали. Смотрите, на что способны пятеро мужиков кировских. Следующий этап строительства стропиловка крыши. Собрали мы, значит, на земле всю, строп... всю стропильную систему. Закинули наверх, прикрутились. Следующим этапом будет укладка обрешетки. Сейчас покажу, как это выглядит издалека. так вот она выглядит олег прокручивал там винты прихватили не на винтов сейчас по поплотнее прокручиваем потом уже начнем обрешетку ложить потом снизу будем подшивать потолок под переводы Сейчас все еще изнутри покажу под переводы будем снизу подшивать потолок и обшивать изнутри Обрешетка готова. Вы, Че, подчекива? Вот, так вот такая обрешеточка. идем на обед приходим кидаем вет ветроизоляцию или пароизоляция как она называется и, и ложим железо кладем железо Такая вот хибарка будет у нас в тайге она идет Придерживаемся мало ли полетит. Да. Так. Я считаю, что нормально. наших лесов. Вид из окна на болото. Клюква здесь растет, ребята, очень крупная. Ладно, идем на обед. Так, часть крыши у нас готова. Закрываем профлистом. Часть крыши. Вторая часть пока еще не доделана. Вторая часть. Сейчас будем закрывать вторую часть. Леха утеплитель ложит на пол. Да. будет классно ребят хороший домик в лесной глуши Итак, закрыли крышу и сделали теплый чистовой пол все закрыли с обоих сторон Два дня у нас целых ушло на все про все. Завтра еще. Завтра надо будем работать до обеда. Надо сделать двери, потолок, поставить печку. чистовый пол. С тебя и спрос Чего подали то и сделал вроде как тянет вроде как тянет неплохо с душой сделано, Шурик Это все тут как бы сделано так-то не надо как паровоз. Давай паровоз, пошел, нет или? Или потерялся? Не Сейчас я. блядь. Такую вот печку Саня сварил. Работал. получилось, Это наоборот это хорошо, тяга, тяга, хорошо. хорошо сейчас покажем все остальное так вот у нас все обшивается зашивается парни доделывают потолок надо. сегодня мы уже конечно не успеем его утеплить в следующий раз три полных дня у нас уйдет на изготовление избушки сейчас покажем как на улице все это происходит Ребята, дым идет Дым валит Отлично Охотничья база Практически готова Дело за небольшим Плохо видно дым-то ну, валит, валит Все получилось как надо. Миша зашивает. Пену. Помаши людям, поздоровайся. Здравствуйте, люди. Наташе привет передай. Наташа, привет. Все. Олег брал, там на то Так, это уже вчера показывал. Скоро. Заканчиваем работу, прибираем материал, выезжаем сегодня домой. Надо к вечеру быть дома. Так что три дня беспрерывной работы. Да, двери не показал еще. Двери покажу. Вот такие двери. Так, ну запора еще нет и ручки. В дальнейшем приладим и запор, и ручку. А что это печка, да, потухла. <с <с ага. Ладно, сейчас зажгем. м. Печки отбирают, потом, кладутся вот так вот на кирпичом. А я при приехал, при, при самолете. Уходим. А что, при самолете? Так нам, что, щепочку пацан, да и все. А? Уходим. Уходим. Уходим. Уходим. Ну-ка. Что тут? Давай, тынка ошибай, что тут? А, подпереди дощечкой. Конечно, чек. До Чик-чик-чик. Давай попробуй. Красивые пейзажи, а весенние болота. Нет, на мою не надо Убивать не будем, оставим Пускай мышей вдоль избушки вылавливают. Местный житель Ларс, смотри Уж. Шой, бля, метровый точно, да? да, да. Че, бля, Рожий. хороший, пускай живет. Так, друзья, готовим прощальный ужин. Обед, да, прощальный обед. Дня. Ладно, давай, что, по чуть-чуть. Олег, по чуть-чуть березового сока выпьем. Все прошло Это... хорошо. На ура, на ура да. Отлично. Лучше не бывает. Как будто бы немного забродил.